Друзья, находимся мы сейчас в городе, мы ждем нашего папа, он поехал по делам. Мы тут рядышком решили с пользой дела провести время. Я, ребят, привела такой есть классный парк, это студенческий парк. В свои студенческие годы я 5 лет практически каждый день была в этом парке. Я ходила на учебу в университет. Вот это здание, где я училась. Я детям рассказываю, дети изъявили желание пройтись вместе со мной, и посмотреть, где училась их мама. Это Днепропетровский национальный университет. Раньше этот парк был очень заброшенным, и ну, было реально опасно здесь ходить, не было дорожек вот таких. Сейчас прям такие широкие дорожки, велосипедисты. Это космические часы. Да, это какой-то победитель конкурса. Его эскиз победил, и по его эскизу была реализована его идея. Вот такая, вот, вот мы только что к ней подходили космические часы. У меня такая ностальгия, но это студенческие годы, мне кажется, это самые-самые такие приятные годы. Я так школу не запомнила и не полюбила, к сожалению, как я очень любила учиться в университете, и мне очень нравилась моя группа. Вообще, мне нравилось все, Абсолютно. Это совершенно другая жизнь. Купим? Нет, сыночка, тут кофе продают. Что мы тут купим? Мы сейчас идем. Вот смотрите, вот здесь мама училась. Вот в этом здании, да. Мамочка, а а вот это мне туда пришли. Чтобы... Как-то сейчас делали реконструкцию. Новенькое здание. Ну, относительно новенькое, уже, наверное, лет 15 прошло, как делали здесь реконструкцию. Вот в этом университете я училась. Я училась еще со старым ремонтом, к сожалению гигантские поставили. Кто-то тоже скреативил. Ну что, кто хочет посидеть на таком стульчике? Помню, как подходила к этому зданию, когда у нас были экзамены или зачеты. Но ну, зачеты, наверное, это не так страшно. А экзамены реально потели ладонями. А еще, когда приходилось пересдавать, то это вдвойне было страшно. У ребят теперь идея фикс как-нибудь подняться на этот стул. или Главный стул для преподавателя и основная аудитория, основной класс, Там, где тоже в конце стекбол вухнуло, наверное. Ой, ладно, ребята, пойдемте, приятные воспоминания, прям очень-очень. Напротив выхода из университета очень удобно, сразу же остановка, большое движение всегда было. На первом этаже, когда заходишь, столовая всегда очень вкусно пахло булочками. Мы возвращаемся обратно в парк. Территория университета очень большая, и большинство корпусов разбросано по этой территории. И через парк всегда было весело. Но одному стрёмно ходить. Поэтому мы старались как-то кооперироваться с девчонками, с мальчишками, ходить все вместе. Особенно, когда вот зимой, зимой, когда было темно, это вдвойне было страшно. Днем еще нормально, когда большое количество студентов все как-то ходят, и то случаи разные случались. Вот так мы выходили с университета вот сюда, и вниз с другим корпусом. Ну, как правило, мы всегда находились в одном корпусе, учились, а ходили всегда вот там, в там библиотеку, нам надо было, и еще нас посылали, тоже, у нас были занятия в корпусе, не помню девятый, по-моему, да, девятый корпус. Это прям через весь парк. Белки, белки, белки. Тетей восторг. стойте только, не шевелитесь, чтобы не напугать их. Они играются, наверное. Смотри, что-то кушает, смотрите. Какие красивые. Марк, не пугай, пожалуйста, убегут. Это такой небольшой студенческий стадион. Да, тут и на скейте можно кататься, и на самокате, и на велосипеде. Так, мы проходили, но ну, так через поверху мы шли. Вот туда, вот это вот здание, если я не ошибаюсь, это библиотека. А дальше за ней уже вот корпуса туда утопают в зелени. Там много их уже, они параллельно стоят вот так вниз-вниз-вниз. Приимальная комиссия. Когда-то я здесь Ой, ходила в ожидании своих результатов. Когда я сюда сдавала вступительные экзамены, это была история Украины, всемирная история, украинский язык. О, забыла. Право. По-моему, право было точно. И что-то еще. вот забыла, забыла, к сожалению. И помню, когда на украинском языке мы писали диктант, у меня было колечко золотое с изумрудом мама мне подарила на 16 лет. Я не знаю, как так получилось. Начался, начался экзамен, нам начали диктовать диктант. И я вдруг перевожу свой взгляд на это колечко с изумрудом. И вижу, что у меня нет изумруда. Выпал камешек. Меня так начало трясти. И я помню, я уже половина не слышала, что диктуют, Я так распоряживалась прямо вот в момент экзамена, в момент тогда, когда нужно было максимально сосредоточиться, и я плохо написала этот диктант, очень плохо, но у меня зато по всем другим предметам, потом я вытянула, и у меня получилось нормальное количество баллов. У камней есть свойство покидать своего хозяина, если они энергетически с ним не подходят. Вот обязательно нужно понимать, какие ваши камни, покупать только те камни или дарить те камни, которые вам энергетически подходят, и вы чувствуете, этот камень вам приносит пользу. Если ой, фух, идем, я уже тяжело устала, эту душу тяжело. Мы решили голубей покормить. А вот и наш папа. Мы нашли электросамокат. Сейчас закачиваем приложение, скачиваем по QR-коду. И по идее там как-то надо оплатить вперед по всему парку. Тут люди так и делают. на приложение закачать. А целое дело, да. Сейчас. Понятно. И закачается. Ну давай. Wi-Fi тут хороший, Дейший. так что можно, да. Только что Ренат ездил с папой, теперь Сережа с Марком помчались. О, Ренат, ну футболист в принципе бегает хорошо. Я не сомневаюсь. Молодец. Идем, Белочку покажешь, где ты там виде. Да, мне далеко очень. А, Ну ладно, тогда ждем. Пока закачали приложение, целое дело. Ну, потом уже все очень будет просто и быстро. Да? По всему городу эти самокаты, электросамокаты. Классная штука. Еще когда это в тенечке в лесу, то не кайфушно, потому что сейчас у нас очень жарко. А здесь такой лес дремучий тенек и прохлады и ровная дорога реально получаешь кайф удовольствие. я думаю что сержан меня сейчас тоже прокатит я одна не хочу а вот с ним он давно говорил давай я тебя прокачу мы там как-то на набережной гуляли на набережной много людей солнце здесь Ой, смотрите едет едет едет едет давай молодец все моя очередь Обалдеть! Этот паровоз везет двоих, круто. Держитесь! Даже и так мы только разве что на шею. Боже мой. А, дети, мамочки! Боже. Ой, круто! Ух, я расслабилась. Класс! Прикольно. О, какой ветерок. Всё. Мне нравится, однако. А -а -а. Ши -ши. Да, все, я твой первый пассажир. Единственный. А так, ну все не оставляйте ездить к местам, давай. И Сережа их посадил наверх стула. Они так меня просили, но я даже разозлилась, я говорю, я же не могу вас там подсадить, но очень высоко. Стул выше меня роста, наверное, в три раза. Сколько метров стул, Сереж, высоты? О, сейчас кажется, метр шестьдесят. А, метр шестьдесят? Ну, где-то два метра. Это сюда. Это сюда, да. да? И плюс еще где-то метра полтора, да? да? А, где это мы находимся? Правильно, в трамвайчике. Сегодня у детей, давай подержу, сегодня у детей первая поездка на трамвае. Недавно просили, мы с папой решили осуществить мечту, которая раньше казалась такой недостижимой, потому что все некогда, некогда. Теперь вот людей не так много, но очень жарко в трамвае. Здесь единственный кондиционер, это окошко. Косовцы. Дети довольны довольны. А куда мы едем, Скажите. Да, Ренат думает, что он один, да, в да, да, вагоне? Ага. Сразу видно, что дети <связывается> первый раз. было мало людей, они на одном стульчике посидели, на другом наконец-то определились, где они будут сидеть дальше мы двигаемся по направлению к пиццерии как вы уже слышали, только здесь готовят ту самую вкусную пепперони о которой говорил Ренат находясь ох, как тут пахнет, здесь не только пепперони а, <связано> это -то да. подойдем, раньше таких фонтанчиков похожих, не точно такие было очень много по городу и люди подходили, пили водичку вот, знаете, Когда животных Ага, вот он бежит Нажимаешь на кнопочку, бежит, бежит Бежит? Да Так, у меня все время развязываются шнурки Держи у Тебя? Да, буду завязывать Почему у тебя все время развязываются шнурки? Все дело На узелочек заверши их и все О! Лас? Да. Охладите. Всё, <пойдём. связывается> Да, да, да, знак запрещен. Так, спасибо, спасибо большое. Да. да, нам Сейчас вот этот 4 сыра с это, это пинца, да, какая-то? И Не. И с трубочками, да? А трубочку вы сейчас пойдете возьмете. Как? Сами? Да? А, а где? Четыре серого. По-моему, сейчас девочка покажет, да трубочка пойдете с ней. Иди, выходи. Да. Марк, иди. Иди. Иди. иди. Дадите им да, до трубочки. Конечно. Все, идите за девочкой, она вам трубочки-то. Деловый. Так, мы заказали... Какую пиццу? Мы заказали 4 сыра с трюфельным медом, да? И пеперони ну, Да, 4 сыра, так это не пицца, а пинца. Римская... Пинца? Ну, да, римская mm. пицца написана. Uh -huh. вот. вот, 4 сыра с трюфельным медом, пинца, видишь, римская пицца. Uh -huh. А вот пояснение. Водичка, это римская пицца, тесто, которое делается из трех видов муки, пшенично-лисовой. Да. А маме с папой, почему вы не взяли? Идите, еще две трубочки возьмите. Тут прям в клумбе сидим. Ой, как хорошо. Принесли такие летние салфеточки, под тарелки, все очень красиво. У них такое обновление, да, чувствуется. Ты хочешь ближе пододвинуть, да? тут начинаем заниматься перестановкой, потому что Марку далеко да, очень. Давай, так идите, дети, идите с папой ручки. Нет, мы ну идем. Все, пошли да. мы руки. Обезьянки. Чтобы не было очень жарко, освежают нас такой водичкой. Наши пепперони с оливками, которые сейчас Ренат будет выбирать. Я тебе помогу, хорошо. Новая посуда у них была раньше белая, сейчас в таком марокканском стиле. А внизу это. Как Пинца, да? С трюфельным медом. мы все скушаем. Разве это много? Пицца ж мы небольшую заказали, всего 45 сантиметров. Идите, мороженое принесли. Уже, Ренат, мор... Марк, мороженое принесли. Растает. Давайте быстренько и приходите. Уже стоит. Там, держи. А это твои, этот, ну, обычно ложками. Смотри, тут какие длинные, красивые ложечки. придерживая одной руку. Хорошо, Марк, садись. Что такое угощают папусно <свес> вкусно, вкусно? ну давайте и маму тогда и угощать маму, -то. кто а, меня а угостит хочу, хочу, чуть, капали, спасибо очень вкусно дом да. действительно а ну, а закажи это? себе мама, а это мама я там построил я уже рассчитал не хочу Приятного вам аппетита, кушать на здоровье. Да? Интересно. Ехали душно, а жарко, да, вообще. Самый лучший аттракцион. Замечательно поели и сейчас спускаемся к Днепру, дойдем до мостик, перейдем по мостику и пойдем на Комсомольский остров или Монастырский его еще так называют. Смотрите, наверное, это соревнование. Смотрите, какие-то красные паруса, яхты, да, Соревнования яхт, наверное. Ходить под парусом это тоже вид спорта. Красиво, красиво. Мы здесь, знаешь, когда были последний раз? Когда детям было, по-моему, по два с половиной года. Да, мы тут кофе пили. Мы ходили в аквариум наш местный и обратно возвращались, гуляли вот здесь. Это было, это была осень, да? Да. Мы так еще были тепло одеты. У Марки такая шапка была смешная с тремя бубонами. На каяках плывут. Это вот Сережа меня сюда убеждает сходить, но я согласна, но не сегодня, просто так спонтанно мне вообще не хочется. Нужно быть подготовленным, я бы взяла панамки, вода, так водичка есть детская, но она уже тоже заканчивается, корабли. Много людей на корабле.